6 апреля 2022 года на 1976 году ушел из жизни величайший политик нашего времени лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский сильный политический аналитик который мог делать политические прогнозы воплощающиеся в реальной жизни Владимир Жириновский был известен своим эпатажным поведением в публичных выступлениях мог позволить высказать довольно скандальные фразы вызывающий большой резонанс, за что неоднократно подвергался критике. Не стоит отрицать, что такое поведение только привлекало излишнее внимание россиян и еще больше прибавляло в политику популярности. Владимир Жириновский был сильным геополитиком разбирался во всех вопросах в сфере конкуренции наций и баланса сил. Еще в 1991 году он предупредил избирателей, что политика Михаила Горбачева приведет страну к неминуемому краху и экономическому кризису. Также он предсказал негативные события в России в случае избрания Бориса Ельцина президента. Самое обидное в том, что российский народ попросту не поверил словам Владимира Вольфовича. К сожалению, тогда он остался неуслышанным. Многие из нас были приятно удивлены, когда Жириновский предсказал начало военной спецоперации на Украине. Он ошибся только в дате, назвал 22 февраля днем начало всех тех событий, которых произошли 24 -го. И считать это ошибки в принципе, довольно сложно. События запоздали всего на два дня. К сожалению, это был его последний прогноз. Также он заявлял, что Россия в этом году наконец-то станет великой державой с которой будут считаться во всем мире. Жаль, что Владимир Вольфович не увидит, как сбудется его последнее предсказание.